Что мужчины больше всего ненавидят в сексе? В этой книге есть 20 ответов на этот вопрос. Предлагаю вам по ним пробежаться, обсудить, посмеяться, а в конце выбрать шесть камней худшего секса для мужчин. Извините, единственная женская фишка, которую я знаю ненавидят многие мужики, это когда их женщина во время секса с другим мужчиной. Остальное, что может быть здесь написано, мне неизвестно, но тем не менее, с вами Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Пункт 1. Мужчины терпеть не могут, когда женщины ведут себя так, будто они не любят секс. Может быть... Эти мужчины не очень объективно себя оценивают, и их женщины не любят плохой секс. Может, против хорошего они ничего не имеют? Она порождает во мне чувство, что моя любовь к сексу – это ненормально. Как будто я какое-то животное, а она выше секса. Заметил Джонатан. Как мы уже отмечали ранее, секс – это, пожалуй, единственная сфера, где мужчина неизбежно открывается перед женщиной, становясь при этом уязвимым. Это, черт возьми, правда. В остальном они немножко утаивают, не договаривают, держат в себе, умирают раньше и так далее. Секс – это единственная сфера нашей жизни, где мы как раз многое в себе не держим. И это сейчас не шутка, действительно. Мы тут перед вами с распахнутой душой. А если вам очень повезло, то еще и сняли носки. Почему женщины делают это? Существует несколько объяснений. Почему женщины ведут себя так, будто они не любят секс? Я сейчас хочу... Для нас с вами ввести один очень важный термин, который звучит как «спелая кошечка». На самом деле, я готов ответственно заявить с высоты прожитых лет. Женщины зачастую хотят и любят секс намного больше, чем мужчины. Возможно, потому, что им в основном приходится... Этот секс иметь с мужчинами. Если вы будете показывать своему партнеру, что вы хотите секса, а вы хотите его. Если она, в конце концов, спелая кошечка, Бел. то в таком случае все будут счастливы. Уж поверьте. Я не помню такого, чтобы женщина была скована в вопросах секса. И я думал про себя. Какая воспитанная, сдержанная и целомудренная женщина. Хочу, чтобы она была со мной всю жизнь. И чтобы я всю жизнь был сексуально неудовлетворен. Мальчики, не осуждайте девочек за то, что они хотят секса. Девочки, знаете, что большинство мальчиков так не делают. Я только что решил 96% семейных проблем. Не благодарите. Но если захотите поблагодарить, снизу номер моей карты. Па-па-па-па-па. Мужчины не любят женщин, которые никогда не выступают инициатором в сексе. По правде говоря, я чувствую себя довольно сковано со своей подружкой, поскольку она... Не пытается соблазнить меня. Возможно, ты неправильно понимаешь понятие дружбы, друг. Следующий пункт. Мужчины не любят, когда женщины возлагают на них ответственность за свой оргазм. Типа, кончи, пожалуйста, я за покупками. Когда вы не проявляете сексуальную активность, ваш партнер начинает чувствовать ответственность за вашу сексуальную жизнь. И помните при этом, мужчины и так уже сыты по горло чувством ответственности. Аминь. Вот прям в самое сердечко, дамы и господа. Когда ты постоянно являешься инициатором секса, у тебя складывается впечатление, что твоя женщина, в принципе, как и в прошлом пункте, делает тебе одолжение. И в этом нет ничего хорошего. Вообще ничего хорошего. У меня когда была женщина, которая доводила меня буквально до бешенства. Она никак не давала мне понять, правильно ли я делаю, нравится ли ей это, мне нравится это. Я себе представляю, что он говорит, а так, нормально. И она такая... Кто знает? Кто знает? Вот рот, который знает эту правду. Чик-чик-чик. В конце концов, я перестал встречаться с ней. Это было слишком... Тяжелая работа, заметил Джонатан. Я тебе вот что скажу, чувак. Если какая-то работа тебе кажется слишком тяжелой, просто становись блогером. Видеоблогинг, свалка профессионалов. Две вещи, которые вам нужно обязательно знать, если вы женского пола. Во-первых, женщины имеют право любить секс в той же мере, в кои и мужчины. И второе, никогда не используйте секс как рычаг влияния. Потому что вы таким образом делаете его товаром, субъектом купли-продажи. А это уже простит... Следующий пункт. Мужчины не любят женщин, не знающих мужское тело. На опознании, нет, это не мой муж, я не знаю это мужское тело. И патолога она там такой, и не люблю таких женщин. Чего я терпеть не могу, так это когда женщины жалуются на то, что они не удовлетворены прелюдией любви, если мужчина ласкает только грудь и вагину. Но ведь женщины делают то же самое, они думают, что если поцеловали вас и схватили за пенис, то этого вполне достаточно. Схватили, мне нравится это слово. Хвать! И ты такой, один мужчина объяснил мне это так. Когда женщина прикасается к моему пенису, как к маленькому злому зверьку, который кусается, для меня нет сильнее обиды. Потому что этот зверек, а минимум медведь. Или тигровая акула. Р. Следующий пункт. Мужчины терпеть не могут, когда их используют и ненавидят, когда их оценивают по размеру дохода. Действительно. Мам! Мам! Мами! Мами! Мама! Мама! Мама! What? Я опять что-то хочу купить. Тем не менее, я опять же не вижу, как это связано с сексом, поэтому погнали дальше. Мужчины, несомненно, хотят помочь женщине испытать оргазм, но они не любят, когда женщины, так и не достигнув его, обвиняют в этом мужчин. Многие женщины предпочитают лежать молча, страдая от неудовлетворенности, чем признаться в том, что им трудно достичь оргазма. На самом деле, вот я сейчас очень серьезно, если у вас отношения с кем-то, вы можете начать разговор, послушай, я очень хочу, быть с тобой очень долго, поэтому я хочу быть самым лучшим любовником для тебя, у всех свой стиль, свои причуды. Давай ты мне дашь несколько подсказок и я буду делать все идеально. Почему мужчина будет это делать? Самое главное для мужчины в сексе это доставить женщине удовольствие и он пойдет, поверьте, о поверьте, на многое для того, чтобы вы, девчонки, были довольны. Мужчины терпеть не могут, когда женщины ведут себя в постели как сексуальные регулировщицы. Ну, не знаю. Мне кажется, что мужчины любят, когда женщины ведут себя в постели как сексуальные учительницы, домработницы и вполне себе регулировщицы. Вам туда, милорд. В мою постель. Мы познакомились с Анджелой. Давайте я буду называть ее Анджелой. На конференции, куда руководство компании направило меня. Я с самого начала заподозрил что-то неладное. Когда она начала давать мне инструкции, как раздевать ее, эта женщина ни на секунду не переставала контролировать меня. При этом она указывала не только что... Но и как делать? У меня было чувство, что я нахожусь в постели с инструктором. Нет, чувак, инструкторы делают не так. Они делают так. Я кого хрена ты делаешь? Правее. Так да крути баран. Помните, как важно мужчине осознавать, что ему доверяют. Когда вы даете мужчине в постели четкие инструкции, ему кажется, что он собирает столик из икеи это создает опасность что он возьмется за молоток он прям будет ненавидеть эту рекомендацию он будет ненавидеть эту тактику и никогда не будет по ней действовать не делайте так это отвратительная идея следующий пункт мужчины терпеть не могут женщин которые не следят за собой the more you Внимание, список жалоб, которые высказывают мне мужчины, это пишет практикующий психолог, по поводу внешнего вида и вообще неухоженности, небритые подмышки и ноги, запах изо рта, усы. Мне нравится, что в данном случае это почему-то в кавычках. Почему усы? Чтобы это могло быть накладные усы, немодная одежда, нездоровое питание. Пожалуйста, залазьте в постель минимум со стеблем. А то и лучше с корнем. Сельдерея в левой руке. Блин, ну, это прям такие. Мужчины, которые знают толк в женской красоте и эстетике. Ничего не могу сказать. Тут некоторые претензии оправданные, я думаю, что очевидно какие. А некоторые нет. Конечно, абсолютно очевидно, вы должны быть ухожены. И чем ухоженнее вы тем больше шансов, что это не вызовет вопросов у вашего сексуального партнера. Это касается как мужчин, так и женщин. Поэтому, блин, просто будьте опрятными. С одной стороны, а с другой, вдруг людям нравится Кипелов или Король и шут. С какой стати эти люди должны быть опрятными? Я думаю, что все должны быть такими, какими они хотят. Следующий пункт. Мужчины терпеть не могут женщин, слишком озабоченных своим внешним видом. Типа, тут такая наобороточка. Прям мужчины, походу, вообще женщин не очень любят, потому что тут с какого боку не подойдет, все им не нравится. Какие Да Вот посмотри на них, а? Короче, это просто крайность. Мужчины любят адекватных людей. Поэтому любые крайности, это крайности. Терпеть не могу женщин, которые стесняются своего тела. Это не мое тело, говорят эти женщины. Я с ним не знакома. Мужчин очень часто раздражают, когда женщины манипулируют мужчинами, говоря о себе в уничижительной форме, типа «О, я плохо сегодня выгляжу» и такие. Мужчины терпеть не могут женщин, использующих свою сексуальность для манипулирования мужчинами. Я вот что скажу. Когда вы не можете ничем больше повлиять на ситуацию, кроме секса, когда вы трусите своим сексом, как пачечкой для кошки. Это ужасно жалко и печально. Я бы посоветовал вам вообще никогда этого не делать. Мы все знаем, что женщины в принципе обожают привлекать мужское внимание, но секс – это самая худшая приманка мужского внимания или рычаг воздействия. Никогда так не делайте. Мужчины терпеть не могут женщин, не способных на спонтанный секс. Это правда так. Когда вы придаете сексу слишком большое значение, это лишает составляющей страсти, спонтанности, чего-то такого. Первое – мужчине может перехотеться, а второе – иногда нужен спонтанный секс, просто потому, что это как еда. Иногда тебе просто нужно перекусить, а иногда тебе нужен прекрасный интерьер, ресторан, соответствующая одежда, подача и все такое. Это два совершенно разных чувства, и каждая из них по-своему прекрасно. поэтому женщины, я вас прошу, найдите изюминку в каждом из этих видов секса, спонтанный секс это супер. Мужчины не любят слишком серьезных женщин. У меня был трехлетний роман с женщиной, которую я очень любил. Нас мучила лишь одна проблема. Она была слишком серьезной в сексе. И во всем остальном. Как можно быть слишком серьезной в сексе? Это что, когда происходит вагинальный пук, и чувак такой немножко ухмыляется, она такая, в этом нет ничего смешного. Это воздух, которого послали в выходит оттуда. Ты что, не учил анатомию? Ты что, не ходишь к сексологу каждую неделю? Это очень серьезно. И важно. Этот пункт... Высосан из пальца. Вообще, конечно, женщины, вам следует быть чуть-чуть проще. Просто немножко расслабьтесь, позвольте себе больше. И мужчины к вам потянутся. Главное, не переборщите, потому что они потянутся к другим женщинам. Погнали дальше. Мужчины терпеть не могут женщин, рассказывающих о своих бывших любовниках. Это чистая правда. Да, у вас много воспоминаний, связанных с этим, но пусть они будут где-то там. Они нас не касаются. Разве что, типа, невольно можно сказать так. Пуф. Вот этот, ты, конечно, намного круче, чем мой бывший пацан. Я предлагаю вам говорить эту фразу каждый день, утром, своему мужчине, и ваши отношения наладятся. Наверное. Если что, если вы поймете, что это плохо работает, прекращайте. Следующий пункт сексуальные трупы. Сексуальные трупы это тот. Тип женщин, которые мужчины терпеть не могут, пожалуй, больше всего. Они просто не выносят женщин, которые не показывают, что получают удовольствие от секса. Женщины, которые во время секса просто лежат, ни звуков, никакой реакции, ничего. Не говоря уже о тех, которые даже не показывают, что они просто живы. Если серьезно, очень-очень важно, чтобы вы как-то реагировали. Не обязательно симулировать секс, если кто-то сейчас об этом подумал. Как минимум, постарайтесь зажечь мужчину в ответ. Тогда ваш секс станет еще лучше и вам не придется Давайте советы, реагируйте, дышите. В конце концов, следующий пункт ⁇ сексуальная болтунья. Мужчины терпеть не могут женщин, которые слишком много говорят в постели. Порой я чувствую себя в постели с женой неловко, потому что это не моя жена. С первой минуты, как только мы начинали заниматься любовью, она не могла закрыть свой рот. То есть до этого она молчала, она была нема, как рыба. И вот... Только он вводил свой половой член в нее, это было как кассета в старом магнитофоне, она просто начинала что-то воспроизводить, ловила волну, так сказать. Почему это так раздражает мужчин? Это мешает им получать удовольствие. Помните, мы обсуждали с вами секрет, почему мужчинам сложно говорить и заниматься любовью одновременно, поскольку это означает одновременную работу обоих полушарий мозга, эти глупенькие мужчинки. Такого процесса не потянут. Короче, этот пункт оправдан, слишком много говорить не нужно, вообще, в принципе, не обязательно во время секса. Как говорил Джимми Карр, во многом мужчины любят минет именно потому, что они в этот момент могут насладиться тишиной. Следующий пункт. Мужчины терпеть не могут женщин, не любящих получать оральный секс. Я встречался когда с женщиной, которая очень привлекала меня после нескольких встреч. Мы оказались в постели после нескольких встреч. Слабак. Все было замечательно, пока я раздевал и ласкал ее. Но все вдруг резко изменилось, когда я, целуя ее бедра, собрался поцеловать ее вагину. Она внезапно закричала. В этот момент я почувствовал, как все мое возбуждение прошло. Я вдруг ощутил, что если уж она сама считает себя такой отвратительной, то не стоит заниматься с ней любовью. Мы как бы говорим вам, я... Настолько хочу тебя, что я хочу сделать тебе вот так приятно. Это мой жест. А вы это все Не". просто... Не". Естественно, это обижает мужчин. И мужчины, и женщины. Вот сейчас прям заметьте то, что я скажу. Отношения, в которых есть регулярный оральный секс, это единственный тип отношений, который может продолжаться и процветать. В которых оба человека будут довольны и счастливы. Мы пробежались по всем двадцати пунктам, и время выбрать. 6 камней худшего секса для мужчин. На мой взгляд это, когда женщины ведут себя так, будто они не любят секс. Когда женщины никогда не выступают инициатором в сексе. Когда женщины не знают мужское тело. Сексуальные трупы. Когда женщины ведут себя в постели, как сексуальные регулировщицы. Честно говоря, из того, что мы прочитали, это все шестого камня не хватает. Я вас очень прошу написать его в комментарии. Либо из тех, которые сегодня звучали, выбрать, либо свои какие-то придумать. Очень нужна ваша помощь. Также, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы были жертвой вот таких пунктов, если ваши женщины вот так вот унизительно себя вели по отношению к вам в постели. И ставьте обязательно дизлайки, если вам повезло и вас это миновало. Тоже, пожалуйста, не забудьте, я хочу провести реальный опрос, узнать эту статистику. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, я потом общую картину всех шести камней запощу просто в сообществе постом. Короче, у меня на канале постоянно интересно, он не только про секс, мы просто читаем такие книжонки, которые вы бы никогда не купили, но названия у них очень интригующие. С вами был Рома Гений, надеюсь, было гениально.